Второй круг существования, это действительно горем. Искусственно созданная программа, помогающая держать пространство жизни в определенном стабильном положении. А стабильное положение дает стабильные результаты, стабильные результаты помогают существовать второму кругу. Но его природа искусственная, и те, кто помнит, а мы с вами об этом говорили. В частности, мы говорили об этом на курсе стихий, и, возможно, не все здесь присутствующие на этом курсе учатся. Я напомню, что первый круг, внешний круг. Ровно как и третий круг, который состоит из живых, имеют свойство питаться силой стихий. А вот второй круг, срединный круг, он не умеет питаться стихией, то есть у него не приспособлены ни программа, ни алгоритмы его запитываться напрямую от силы стихий. Он всегда будет вынужден паразитировать на третьем круге. А именно на людях, потому что только у человека есть способность силу стихий трансформировать в некие производные энергии, в частности, в энергию времени, в энергию эмоций, в энергию мыслей, но в частности в энергию времени. Именно потоками времени кормятся эгрегориальные системы, а значит, именно с потоков времени живет и развивается второй круг. Понятно, что если есть некие надсмотрщики в концлагере, приведем такой жесткий пример, да, то они будут очень заинтересованы, во-первых, чтобы работники работали, а во-вторых, чтобы они работали всегда в определенном, с определенным КПД. То есть их надо соответствующим образом кормить, устроить им некий режим и сделать таким образом, чтобы они и от этой кормежки, и от этого режима никуда не ушли, чтобы мне хотелось ничего другого. Вот для этого и создана эгрегориальная система. Она заставляет всех питаться суррогатными энергиями друг друга, с одной стороны, и это позволяет людям встраивать свое сознание в то русло векторности времени, которое создано специально для этого, и, соответственно, наполняет собой. Но стоит человеку лишь только вкусить настоящей живой пищи в виде стихий, дуальность его сознания начинает меняться, и русло перестает быть зримым, русло, прочерченное эгрегорами, перестает быть единственно возможным. Единственно возможным. Вот магическое миропонимание, оно дает на первых этапах вот эту такую возможность. Но дело в том, что принцип дуальности вшит в человека очень и очень глубоко. Дети, которые приходят в этот мир еще без этого принципа, перепрошивку получают довольно бодро. И впоследствии, конечно же, уже от нее никуда, никуда избавиться от нее не могут. Исключения, конечно, бывают, когда человек попадает, переживает клиническую смерть, да, или попадает в какие-то очень стрессовые условия настолько, что, что происходит, знаете, вот как мощный разряд на компьютер дали, да, учеба сгорала, вот осталось только что-то там такое одно, по крайней мере, вся информация стерта, вот есть какой-то бигус, да, вот он, вот он как-то там и работает, а всего остального уже нет предопределяющих систем, предопределяющих программ, которые рассказывают в такой оболочке, открой, через эту программу открой, вот это увидеть, а вот это не увидеть, не надо тебе, вот это вот не видеть, не в скрытых символов не видеть и так далее. Вот это вот все пропадает, и ты начинаешь видеть эту картину несколько иначе. То есть она, возможно, не такая розовенькая, голубенькая, с зелененьким, Она, возможно, имеет какую-то совершенно другую форму, Другой формат, но какая-то абсолютно задняя часть сознания понимает, что вот сейчас происходит что-то очень сильно настоящее. Не красивое, не элегантное, без рюшечек, но настоящее. Но, к величайшему сожалению, стоит человеку только опять окунуться в человеческую среду и к сожалению, все это перепрошивается достаточно бодро. Да, в свое время, как раз я вам, коллеги, об этом говорила, что и были сформированы и придуманы магические ордена, которые как бы закрывали пространство над членами ордена, позволяя им программировать свое сознание в нужном определенном ключе, но всегда, всегда, для какой-то специфической традиции, да? и очень редко когда эта традиция была сформирована не на принципе дуальности. По крайней мере, после возникновения монотеистических религий, таких орденов становилось все больше, больше и больше. Последние, кто сохранили эту традицию в более или меньшей степени, донесли ее системно как бы ее удержали, да, это вот традиции друидов, которые, спасибо им, которые, в общем-то, и передали механизмы развития своего сознания через силу стихии. То есть это механизм для того, чтобы стереть из сознания вот эти вот основополагающие принципы дуализма.